Доброго времени суток! В этом видеоролике мы с вами удалим небольшой кусочек отрезка ролика в редакторе идут, но само видео удалять с канала не будем. Мне необходимо удалить из ролика отрезок видео с названием моего старого скайпа. Для этого мы заходим на канал. Включаем видео и устанавливаем точное время начала обрезки ролика. Длительность выбранного моего ролика 3.0.1. Включаем видео, которое хотим обрезать и устанавливаем время 2.43. Теперь внизу нажимаем значок «Улучшить видео» и попадаем в редактор. Здесь нажимаем «Обрезка». И именно ставим время «2.43». 2.43. 2,43 и нажимаем разделить. Теперь этот кусочек нам надо будет обрезать. Вот видите, появился такой крестик удалить. Мы этот кусочек удаляем. Теперь просматриваем, правильно мы делали концовочку. Прослушиваем. Нажимаем «Готово» и «Сохраняем ли». YouTube нам пишет, что обработка может занять некоторое время. То есть предупреждает нас. И опять нажимаем на слово «Сохранить». Заходим в свой канал. Нажимаем «Менеджер видео» ищем то видео, вот наше видео, где мы сделали обрезку концовочки и здесь написано, что идет обработка. Через некоторое время, когда пройдет эта обработка, мы посмотрим, какая была концовочка у этого видео. А сейчас мы посмотрим, изменилась ли концовка нашего видеоролика. Открываем видеоролик и ставим время 2.41. Включаем и проверяем. Наш ролик закончился. Время у него 2.43. И как видим, у нас нет записи о моем скайпе. Если вам понравилось это видео, ставим «Мне понравилось». Спасибо за внимание.